Во сне он вспомнил, как в последний раз увидел мать, а через несколько секунд после пробуждения восстанавливалась вся цепь мелких событий того дня. Наверное, он долгие годы отталкивал от себя это воспоминание. К какому времени оно относится, он точно не знал, но лет ему было тогда не меньше 10, а то и все 12. Отец исчез раньше, намного ли раньше он не помнил.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 Да, милый, приходила, и не раз, но я все равно буду с тобой встречаться. Нам везло, но долго это не продлится. Ты молодая, ты выглядишь нормальной и не испорченной. Будешь держаться подальше от таких, как я, можешь прожить еще лет 50. Нет, я все обдумала, что ты делаешь, что и я буду делать. И не унывай, живучесть ты мне не занимать. Мы...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 Они могут выяснить до мельчайших подробностей все, что ты делал, говорил, думал, но душа, чьи движения загадочны даже для тебя самого, остается неприступной.